Всем привет, друзья. Короче, жара стоит ужасная. Сейчас я собираюсь готовить ужин. Днем стирала все, стиркой занималась. Хочу сделать трожки, курицу поджарить. А рецепт мне дала Людочка из Германии. Люда, привет. Мы с ней созваниваемся по WhatsApp, разговариваем. И вот она мне показывала, я говорю, ты мне скинь. Как ты готовила, она вот э, каждый шаг, она мне показывала ее на рецепт. Но она нашла где-то тоже. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, молодец. Шу -шу -шу. Так, и вот, по Людиному рецепту я буду сейчас готовить курочку. Нам потребуется туда лук. Давайте помогу. Лук. Давай, помогай. Я сейчас включу по whatsapp -у. То, что она мне отправила. Вам не покажу. Буду смотреть сама. Вот. я на у меня здесь? Люда, Люда. О, меня Андрей йодом намазал. У меня сзади ухо, короче, усанули три заразы какие-то. Очень пусто. Три дырки. И раз на голове раз, прям раз. это йодом все намазали. Это уже три, дня это что? У меня вот тоже третий день. А где Людмила? Это моя. А вот она эту поменяла. Я все записи вот она мне скидывала. Шикарная. Как она мне показывала. И вот обжариваю. Здесь уже я приготовила лук целую большую головку и чеснок. Фарида, идем помогай. Вот эти орегано и оливки я не буду ложить. Я а, тоже не буду. пару томатов возьму. Молодец, тоже нарежу. Ну, короче, Лук готовим. Накрошить. Давай, Польфу? готовим. Короче, вы слышали. Людочка сказала большой, большую луковицу. Не кольцами, а этими. Ой, Фарида, аккуратнее давай. Обычно, да? Бери большую луковицу. Кубиками квадратиками. Маленький. Так, пару помидорин накрошить. А я сейчас буду мясо обжаривать. Короче, я подготовила муку, посолила, поперчила. Я сделала красный перец. Масло нагреваю, кастрюлю поставила для рожков. Так что взяла курочка. Вот она у нас. Эй, Все обваливаем нашу курочку и будем поджаривать раз чуть посильнее включим кастрюльку большую, большую взяла чугунную она хорошая мне нравится для мяса самый тон и прожарится хорошо так в данный момент смотрите, меня так. Нарезает лук. А на одну пойдёт, луковицу? Да, да, да, Может, поменьше. Еще мельче. Раньше не нравилось мельче. Не, нормально, нормально. Так, и, так и да зачем большой вкус чувствуется? Бывает. Я маленький, когда в суп резала, когда ну ну вообще не чувствовался, лапу просто клают. Стеблочки, салатик делаем, как песто на гороны. Следа сделаем. Зелень, Мам салаты. пойдет? Или? Естественно пойдет. Давай вот этот накроши, тарелку переложи. Так, ну чего, я обваляла курочку, мясо курицы в муке и будем сейчас прожаривать ее. <стрелив��> <средств> Понятно. Так что я поджарила курочку. Барю сейчас рожки. Масло закончилось, все. <смех> <смех> так, вот. А, нет, по WhatsApp уже не скидывала. Так, я сейчас буду пассеровать лучок. Подготовили, нарезали. Мы сами подадим, наверное, лук. Иток. Подготовили помидоры, парочка помидор а, чеснока. Ну, я, суки, 3-4 чесночка своего. И все. После, э, после мы это пожарим и подготовим тоже базилик и бульон, куриный бульон. Можно гуль это гуль гуль гуль гуль, гуль галена бланка, да? Угу. Только у я нас только у нас его нет. Мам, я порезала. По а? Так, салат не режу, да. Я гуль. По, по идее салат не режут, а я режу. А, <с <с у нас говяжий бульон ладно, что говяжий добавим? такой тогда. смысл-то, ничего еще такого, да? Так вот, вот базиличек. да да да. Ага. базилик я принесла. О, аромат аромат. такой салата много будет. А де чешари лимам что это? Это шпинат. Тоже трава. Офигеть. Что офигеть. Я Он... Не ела Ну как не ела? Всегда я добавляла в салаты. Да? Конечно. Если вы-то листочки смотрите, что. Что здесь не ела? Надо его прочистить. Мам, Мам. а их Так. Тоже надо? Ма. Ладно, делай как хочешь. Угу. Так, поджариваю лучок. Он здесь поджарился. И добавим томат. Дарина, отошла. На, если попробуй. Пожалуйста. Так. Кусют. О, запах какой, да, подходит? Сейчас, теперь жарим, поджариваем. Обалденный запах. Я не засняла, как я завела сюда. Жареные помидоры, лук и чеснок. И теперь мы базилик, базилик наш, у меня фиолетовый, просто листочками так обрываем и добавляем. И на среднем огне оставляем его под крышкой, потомиться на минут 15, Людочка сказала. Так что делаем все сегодня по Людиному рецепту. Базилик аромат очень дает, он обалденный, запах там почувствованный, королевская трава, кстати. Мам, слушай, а у тебя есть этот, а, как его ментоловый, как его? Мята? Мята, да, вот. Я, это, собрала же его, в морозилку собрала свежий. Да ладно? Да, положила. Я люблю его просто. Нравится. Да, есть в огороде, полно, иди, собираю. Вечером? А сегодня пойдете? Ага. Пришли оттуда -то. Да. Пойдем тут подивали Так, ну все. Главное не переборщить. Ну все. И пусть томится она у нас. Рожки к тому времени готовы. Поряда а, э, салат нарезала. Быстро ужин у нас называется. Так, а? остатки я это, травушку, муравушку а убираю. Туда а? убираю. Того, так, мне еще рожки надо. Порошки надо промыть а, Кстати, еще сыр сделать, да? Сейчас мы... Сколько денег надо? А ты, пожалуйста, мама. Да? А ты, пожалуйста Так, все. Мама, да, да. Хорошо, а, Ладно, ты... пусти. Мне надо рожки промыть. Так, я забыла, мы говяжий будем Мам, надо Очень, мне... Сыр. Очень вкусный запах. А? Сыр, да. Да, кладу. ну что, друзья, вот рожки я промыла. Что она давится? Дима, еще давится-то водой, что ли? Я захлебнулась. Ага, ты смотри, внимательно сделай. Так, добавим сливочное масло. Каждый добавляет на свое усмотрение. М -м -м. Столько. Вкусно. Сейчас оно подтает. Нравится мам. И сыр. Футболочку одените? Да, и жарко, мама. Не надо? Добавим сыр. И, друзья, это, наверное, у меня сегодня за ночь все укрутят. Да, друзья? Дима. Так, Димка у нас... Даринку помыл, полоснул. Ну вот, готово. Паридасова сделан. Сейчас рожки. Мясо-то будет, нет? Будем. будем, путем. Будем? будем. будем. будем. Конечно, будем. скажи, будем, да? Мама, не всегда, когда это... Они вкусные. Видят, они угу. любят. Ага. Расхищаются. Майонез-то оставлю, наверное? А что, Прошли. Постарь, а, тебе не надо, да? Сливочное масло Нормально, там все зашибись. Ой. Так, мы еще минут пять останется, выключаем все.